Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В этом видео я хочу вам представить торговую систему Momentum Elder. Довольно простая система с использованием двух индикаторов. Индикатор Momentum, э, вот, индикатор Momentum с уровнем 100, входные параметры 18 и индикатор Moving Average периодом 19 применить close первым сигнал э, валютная пара евро-доллар h1 и первым сигналом на в данном случае на покупку у нас является пересечение снизу вверх уровня э, индикатора моментум пересекает уровень 100 и закрывается над уровнем 100 Второй сигнал, это когда свеча, часовая, полностью закрывается над красной линией. Это является сигналом на покупку. Ордера открываем на открытии следующей свечи. То есть, часовая свеча у нас закрылась над линией следующая свеча открывается и мы открываем я открываю два ордера почему два потом объясню в первую очередь устанавливаем стоп лосс стоп лосс устанавливаем на 5 пунктов ниже самого ближайшего минимума то есть где-то вот здесь Take профит ставим в два раза в полтора раза больше чем стоп лосс Приблизительно 150 пунктов. Вот здесь. Нет. Приблизительно вот так здесь. Ставим take profit. Когда цена проходит половина процентов 50 до take profit, я один ордер закрываю. То есть фиксирую прибыль. Потом переношу стоп Loss выше цены открытия и Take Profit увеличиваю таким образом я страхую свою сделку прибыль с первого ордера я уже заработал а второй ордер закроется даже если цена развернулась бы и пошла вниз и закрылась по стоп-лоссу, то все равно бы она закрылась с прибылью. так как мы переставили стоп-лосс выше цены открытия а в данном случае мы вторым ордером зарабатываем Гораздо больше, чем первым. Для сделок на продажу обратные условия. Вот цена, э, свеча закрывается под красной линией. Моментум пересекает сверху вниз. Вот в данном случае маленькая вот эта свеча. Вот пересечение, закрытие. И здесь мы тоже берем хорошую Еще один, еще одна сделка тоже на продажу, тоже он пересек уровень 100, сейчас закрылась полностью, даже две свечи, тоже берем хорошую прибыль. Для того, чтобы вам не устанавливать эти параметры, индикаторы, можете скачать шаблон на моем сайте wintrader.com, заходите на сайт, обучающие материалы. Шаблон Momentum Elder. Скачать с сервера. Скачиваете, распаковываете архив, устанавливаете его где-то там, где. Чтобы вы знали, где он находится. И потом, кто не знает, вот кнопка шаблоны. Загрузить шаблон. Ищите его, где он у вас установлен. И открыть. И у вас будет точно такая же вот картинка. Все, спасибо за внимание. Всем успешных торгов. До свидания.